День добрый! Привет нам, земляне! И научно-креативная программа «Иной контингент» завершает свой э, сезон 2018 года, как раз в этот знаменательный день, 31 декабря. И вот так сложилось, что наша студия находится на Южном Урале, и ближайшим соседом оказался Челябинск. В Челябинске с нами... Павел Наумов, приветствуем вас, Павел. Я приветствую. И э, так складывается, что тематику и на контрадуге мы сегодня э, не столь что завершаем, а, э, скажем так, обобщаем э, разговором о понимании той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, не только на региональном уровне, но и обще таком, скажем, цивилизационном. Вот Павел осмелился именно такую взять на себя роль, поскольку, как мы знаем, он представляет э, такой э, инициативный союз горизонтального взаимодействия и долгие годы является членом движения «За коммуны и общины». Это не реклама, это только лишь э, оценка, вообще позиционирования личностью своего места в общем контексте. Ну тогда, э, Павел, какие базовые тезисы для того, чтобы начинать нашу дискуссию? Ну, базовые тезисы заключаются, ну, во-первых, Немножко по диагностике ситуации. Я более, получается, более 30 лет работаю интерьером, занимаюсь психологическими исследованиями, но ну, в смысле участвую, в том числе федеральный, вопрос а международный, и так далее. Вот. И, значит, что как бы показывают, вот последние годы э, в целом и э, существуют, да, видимо, в целом, общеп... ну, я как бы попытаюсь на три части кратко размежевать, то есть это, собственно, общепланетарные тенденции э, нашего региона, бывшего советского Союза стран и Российской Федерации, Российского. Если говорить о геополитических в целом тенденциях, то на данный момент, э, как бы, фактически что мы можем замечать Меняется, во первых одна ценность наитации очень важно меняется это ну, как бы, та политическая система в принципе вертикального взаимодействия то есть иерархическая структура когда в общем то были довольны что представительская структура при которой э, люди, ну, представляя определенные социальные группы, большую классу, социальные прослойки, свои там и так далее, кто какие, кто как понимал, но тем не менее они считали, что какие-то есть люди, которые представляют их интересы и в национальном плане, и в там, региональном каком-то плане и так далее. Что мы видим сейчас? Видим, что как бы есть неудовольствие, но в России оно особо сказать, выражено, там, в Украине и так далее, но практически во всех, большинстве стран э -э, есть крайнее недовольство вообще политическими элитами, социальными элитами даже более широко, я бы сказал, которые люди понимают, когда спрашиваешь на опросах, а кто на кого вы можете равняться, кто, ну, кто ваш мир, кто ваши авторитетные люди. Люди не знают, что с этим. Таких очень много. 10 лет назад таких было ну, процентов 30, ну 50, сейчас таких более 90 более 95 процентов. То есть просто нет, люди не могут назвать, на кого они могли бы, чем сравнить себя и, а это очень важный вот это первое, что хотелось бы отметить в общем плане. Соответственно, возникает множество э, ассоциаций, объединений людей, э, которые пытаются выйти из этого положения, пытаются какие-то новые альтернативные формы взаимодействия, общежития людей вот, э, сделать. Это ну, естественно, связанные вещи. Третий очень важный момент – это э, экология. Если раньше как бы люди интересовались, что то как бы меня, если и касается, то только вот лично вот на этом месте, вот там еще можно где-то конкретно кто-то на Бедаку, вот меня там рядом. А в целом, то есть они вообще не задумались, что там есть какие-то проблемы на планете, там вообще в стране, там в регионе. Ну, они есть, может быть, но это их не касается. И вот... Этот год, 2018, он как раз как бы привел к тому, что люди начали понимать, хоть немножко, но начали понимать, что как бы от них в том числе зависит и то место, где они живут. Экологические движения очень сильны стали, в том числе вот у нас в регионе, но не только в России, в других странах. Допустим, в той же Франции, где вот эти желтые жилеты, там то же самое. Эта же проблема тоже возникает из-за энергетики и из-за экологии. То есть, э, начиная ценить, э, как бы, э, они понимают, что у экологии имеет цену. И тогда, когда пытаются ее заплатить, выясняется, что тогда не хватает денег на социальное, так сказать, у меня, ну, как бы сказать, на баланс в общем. Тогда не хватает на это. То есть... И старые структуры не могут э, это обеспечить. Вот это вот самое главное, то, что э, ну, мне кажется, достаточно важно. И мне кажется, вот этот 2018 год э, ну, как бы важен. Значит, э, он эстафету передает 2019. -го. Второй, второй план. Это то, что делается в бывшем Советском Союзе. Я могу сказать, что наконец-таки определилась судьба бывшего СНГ. Я думаю, что вот буквально вот решается вопрос евроразы в каком плане? Что ни то, ни другое, как бы себя не оправдывает ожиданий. Все страны не, ну, то есть то, что есть сейчас на данный момент я, по, по поводу диагностики, то, что проблема в том, что люди перестали надеяться на какие-то кооперативные, то есть то, что старые элиты как-то смогут скоординироваться и что-то им приложить. Они, конечно, пытаются скоординироваться, но приложить они уже не могут, и люди вот это вот видят. Ну и наконец-таки, это очень кратко, конечно, в Российской Федерации я очень, буквально три месяца назад, сделал очень сильное пари, может быть оно не оправдается, но во всяком случае я хотел бы его озвучить. Пари заключается в том, что это последний год правления Путина, вообще эпоха Путина заканчивается, именно в этом году она заканчивается. Это последний год. Вот многие мне просто говорят, ну как это так, наоборот, еще там пять лет будет. Я говорю, не будет. Не будет, потому что нет ресурсов. Не будет ресурсов, нет не только энергетических, экологических. А главное, начинает просто катастрофически падает психологический ресурс. Люди не готовы, если раньше они были готовы ждать, они готовы потерпеть. Они готовы, то есть сейчас они уже не готовы, они готовы к действиям. Пока это количество, ну так сказать, переходное. Но я думаю, в 2019 году мы увидим то, что э, в 2018 году протестные настроения, те, которые были, казались очень высокими по отношению к тому, что было раньше, в 2019 год э, намного и намного их превосходит, превозойдет. Вопрос только вот в каком направлении, вот дальше, как бы мои прогнозы, может быть, они для кого-то окажутся не очень приятными, для кого-то наоборот. Какие я вижу перспективы развития. Павел, перспектива... вы следите да. за экраном, да? Давайте да. расставлять вешки. Итак, значит, ага. вы сейчас выступаете как все же координатор, значит, методист. Поэтому прогнозы – это удел, извините, отсутствующих. Нам надо понимать, на чем зиждятся ваши, ваши выводы, на чем строятся. Поэтому у меня встречные, во-первых, к вам свои и пожелания, и вопросы. Пожелание стоит в том, что не надо нарушать табу, значит, обсуждать отсутствующих и... Соответственно, мы политиканством здесь не занимаемся. Вот. А в методическом плане скажите, пожалуйста, как вы расцениваете принципиальное различие между вертикальной так называемой, иерархией и горизонтальными структурами? Я говорю, меня интересует в первую очередь мотивация людей понятно если вертикали соответственно это принадлежность к единой условно говоря корошки делает сплочение возможным а в горизонтальных структурах каждый мнит себя независимым настолько независимым что никому ничего не должным вплоть до того что не обещание не выполнять, ни на письма не отвечать, ни на звонки не реагировать. То есть вот такая странная искореженная модель так называемой вульгарно понятой свободы. Так вот, что же придает вам силу верить в эти структуры фундаментальных связей? Ну, а потом ну, я же не мешаю никому. Ну, не мешайте, но... Сейчас, через какое-то время я закончу, иду. Ну... Да, ну, Хорошо. Вас нет... <связь> Вы поняли вопрос? Я понял вопрос. Я считаю, что касается... Э -э горизонтального взаимодействия. да, конечно, мы понимаем его не так, как вот вы озвучили. Для нас горизонтальное взаимодействие — это именно взаимодействие, в первую очередь. А оно невозможно без нескольких людей, двух или там, трех, и так далее, и так далее, какого-то количества людей. И что отличает его от вертикального взаимодействия? Это самоуправление, самоорганизация. Это... Это... И второй ключевой термин это отсутствие отчуждения. Чего отсутствие? Вот, отчуждение. То есть, если Отчуждение обычно, чего? Что, что отчуждается? Отчуждается, как бы сказать, сущностные проявления человека, его родовые проявления. Отчуждает и более конкретно, это, если говорить, труд человека, отчуждается, это, ну, в зависимости от сферы, отчуждается его, ну, как бы сказать, проявление его потенциала то есть проявление его воли, отчуждается. Проявление отчуждается, если говорить, ну, про политику сказать, не надо, ладно, пока не будем. Вот, значит, отчуждается его, вот, идеология, это тоже отчуждение, это ложное сознание, отчуждение его духовных потенциалов. То есть вот горизонтально только тогда имеет смысл, когда оно постепенно хотя бы, хотя бы частично, поэтому у нас есть понятие гибридное, гибридное взаимодействие, гибридное неполное, неполное управления, неполность как бы, отсуждение, не до конца э, как бы, эфидированное, гибридное. И есть, э, где есть какие-то элементы вертикализма остаются. Но тем не менее, как бы тенденция к горизонтальному есть полная, самоуправления, соответственно, полная ликвидация учреждения во вот. Это как бы идеал, он, он очень редко, когда проявляется, воплощается полностью. Вот вы, вот вы э, драматизируете ситуацию, заявляя, что уже вообще на грани взрыва, раз вы работаете э, среди народа, как интервьюер наблюдаете по своему понятую статистику, э, что вы реально э, можете э, инструментально предложить и что вы применяете для того, чтобы ситуация стала вам не только понятной, но и подконтрольной? Ну, во-первых, есть, так сказать, ну, условно говоря, два, двухуровневая модель. Первый уровень для тех, кто готов, кто сделал, в общем-то, для каких-то радикальных шагов, для каких-то, то есть есть вот сейчас ассоциация Коммун России, допустим, то есть для каких-то серьезных шагов, переосмысливающих жизни, то, то есть для них, естественно, это путь, это объединение, попытка, то есть помощи институциональной какая-то, типа инкубатора экономических проектов, вот в смысле, то есть как бы порождение, генерирование новых коммун, и чтобы люди разобрались, то есть коллективно, микро, путем микроколлективов каких-то, могут ли они что-то сделать самостоятельно, вот, и как бы, и самое главное, продумать свою жизнь дальше немножко, чем они обычно думают, то есть на месяц, на полгода, продумать все-таки на 5 лет, на 10, а что, а что они могут делать за 10 лет, за 20 лет, ну и так далее. Но это вот уровень для тех людей, которые таких очень мало. Вот. Есть второй уровень, который, в общем-то, для достаточно широких людей. Это объяснить, объяснять людям то, что в чем понимание, в чем разница между корпорацией между... и коллективом. То есть вообще люди не понимают подчас, что такое коллектив они путают с э, какой-то структурой иерархической, э, навязанной и так далее. Что, на мой взгляд, коллективом, конечно же, не является никакими они вообще даже на самом маленьком уровне. Вот, поэтому как бы, люди, люди не понимают вообще смысл понятия коллективизм, что такое. В отличие от настоящего коллективизма, они в смысле э, там, имеются в виду, что... Есть какая-то идея, есть какой-то монстр идеологии, вот нужно за ней обязательно идти, не думая. Вот, вот это не некрептивизм. Вот, то есть, как бы, когда люди а, сознательно строят свою жизнь. То вот. есть, обобщенным можно ли понимать, что вы настаиваете на овладевании новыми знаниями, не только теоретическими, но и практическими? Так? Естественно, я, да, я просто люди не... Они считают, э, у них очень складывается. Если вы, вы нам поверите в идеологию коммунизма, там, или неважно, анархизма, там, еще какую-то там социалистическую, социал-демократическую, если вы, значит, если мы составим программу, и эта программа, значит, люди проголосуют, то она будет выполняться. А почему я спрашиваю? исходя из чего вы ожидаете Ведь люди ничего не умеют. Людей никто не учил до этого. Людей наоборот учили только подчиняться. Людей, ну как винтиков использовали. А вы от них ожидаете совершенно других результатов. Откуда? Ведь они к этому не готовы. Они это не знают. <как> Павел, ну, не обсуждаем. Здесь э, нас Ладно. интересует персона Наумова, поэтому все вопросы лично к вам. Ладно. Пожалуйста, внимание на экран и прокомментируйте Ладно. тогда следующую модель. Итак, значит, вы э, исходите из того, что есть множество разрозненных таких, скажем, фигур. Вот они желтыми обозначены. Да, да, хорошо. В модели своего, скажем так, горизонтального сети построения вы рассчитываете на то, что какие-то э, там временные, может быть, или стабильные объединения, допустим, вы их будете идентифицировать как общины или коммуны, у вас ага. начинают на этом поле зарождаться. Процесс этот динамичный, вы, соответственно, понимаете, что всех объять вы не можете, у вас слева наверху резерв некий этих, пока еще наблюдателей, статистов, и... Вот у вас работа расширяется, вы сюда включаете все новых и новых активистов. Вот. аудитория у вас наблюдает за этим причем аудитория самые разные форматы, как я надеюсь, и семейные здесь появляются да? то что у нас именуется в наконте семейными экипажами. Видимо, вы э, работаете и с такими э, модальностями, триадами, как э, там, бизнес, э, общество, может быть, уже и науку научили, научились в, эти, в этой триаде рассматривать. Ну, не знаю, на межгосударственный уровень выходите ли вы или нет, но ну, почему бы нет, если методика универсальная. И вот в итоге это понимается как э, сплетение некой сети ожиданий. Э, ожидание – это продукт очень непростой, потому что связан именно с культурой восприятия будущего. То есть будущее не только строится на одних амбициях, хотелках. То есть будущее не только желаемое, оно еще и парадоксальное – то есть оно включает в себя самые неожиданные да, развороты судьбы, так называемые. С этим тоже надо уметь работать. И только на в исходе, как бы некий интегральный результат, появляется образ будущего как ожидаемого. Так вот, сеть ожиданий, поэтому так она и называется. Вот э, эта модель, насколько она соответствует вашим стремлениям, поискам? Mm, ну, как бы сказать, мне э, не совсем понятно тут вот, что тут означает пунктиры. Ну вот что, что вы сказали, там ожидает, это понятно. Э, это то, то чтобы... что И пока здесь э, формат разбиения, ну то, что э, структуры эти изначальные, так называемые статисты, разбросаны случайным образом. Но вы запускаете некую систему коммуникации, в том числе и в триадах. Ну, триада, mm -hmm. э, треугольник, жесткая, надежная структура, да? По крайней ну, мере, понятно. понять, кто а, здесь важнее в этой вершине, бессмысленно. То есть, равновеликие структуры. А пунктир, пунктир, ну, надо понимать, что неудавшуюся коммуникацию. Бывает такое? Ну, бывает, более, чем, понятно. Более чем бывает. Да. Ну, ладно, и тогда разворачивается вот некий такой динамичный процесс согласования, вернее, с выстраиванием стратегий и их а, апробация. Вот, то есть здесь надо двигаться с левого верхнего угла к главному, ну, нижнему. То есть люди заходят сюда изначально будучи статистами, они еще сами не догадываются о том, какими качествами они могут развернуться, о себе вспомнить. Вот. Но так или иначе им нужна помощь, поэтому инвалид по-английски, да, инвалиды. И они э, равны, как и все мы, сталкиваясь с будущим, попадают в ситуацию неопределенную. То есть нужна определенная методическая поддержка для того, чтобы преодолеть эту утро. Ну давайте, так. Угу. Вот э, в этом ключе вы работаете, вам именно подобное стратегема, помогает ли или может ли помочь для того, чтобы соответствовать тому э, лозунгу, ярлыку, который вы на себя взяли под названием Закоммуны, Общины, Союз, конфликтального ну, взаимодействия? Ну, то есть, у нас э, просто, во-первых, две разных, да, но... Если говорить статистов, они как бы за, во многом, за пределами находятся. У нас как бы, как правило, начинается с наблюдателей. Наблюдатели – это те, кто как бы участвует, там, но не говорит именно, наблюдает, смотрит, пытается что-то понять и так далее. Значит, Естественно, наблюдателей в союзе горизонтального взаимодействия там их больше есть. Статус другой, наблюдатели коммуны – это те, которые ну, сомневающиеся в себе, надо этим, не надо, ну, как бы в то же время их это интересует, в других они не боятся какой-то ответственности в будущее за, за свои действия, в том числе, за других людей и так далее. Вот, то есть наблюдатель у нас, безусловно, есть. Насколько касается... свойственна культура проблематизации тогда? Это и начинает выделять наблюдателя от статиста. Статист, он no problems говорит, да, все решает мы, все, все вертикально. Прима наблюдатели, как бы вот, безусловно, наблюдатели, то есть наблюдатели, я бы их выделил на две категории, наблюдатели, которые чувствуют неудовлетворение, но которые не знают, как его категоризировать. То есть, через какие понятия, через какие четкие достаточно суждения и так далее, чем у них рационали, рационализация вот этого наблюдения, что именно наблюдать, для чего они наблюдают, то есть, как бы, э, что они хотят лично получить от этого наблюдения. У них еще, они знают, что что-то что им не нравится окружающим, и поэтому они ищут, они искатели, скорее, скажем так, не искатели. Есть наблюдатели, которые уже четко знают, чего они хотят, но при этом они не знают, как решить то, что они хотят. Вот они наблюдают, они пытаются найти, э, думают, что где-то в природе существует ключ от их проблем, которые они знают. И если они их найдут, они, как сказать, э, им кто-то даст этот ключ, они откроют все лоциссии, все проблемы будут у них разрешены. Вот, э, это вот наблюдатель вот в таком глубоком, ну, во втором смысле. Насколько ну, вашем, ваш... извините, Павел, в вашем обиходе используется разделение на мы, они, значит, свой, чужой. Черт, мы, мы. Э... Это вот поляризация. Нет. насколько свойственна так называемому союзу горизонтального взаимодействия? У нас как бы есть три, три категории людей. Люди, которые как бы. Ну, кто-то записывает, кто-то, ну, как бы, условно говоря, люди, которые знают о нашем существовании, но никак не индиферентно к этому относятся, даже если где-то там стоят, но ну, просто индиферентно, то есть мы их как бы не видим, не слышим, ничего не знаем. Вторая категория людей, которые активно участвуют, ну, в смысле говорят что-то, что мы с ними взаимодействовали, но при этом они не готовы взять на себя никакую ответственность. То есть они именно в смысле, в том смысле как я сказал, наблюдатели, потому что они как бы это, ну как, то есть они не готовы взять на себя ответственность, стать членом инициативной группы, но они готовы как-то рассказать о своих проблемах, что они видят, ну, они даже пытаются что-то ну, предложить, как они думают, но при этом они, когда им говорят, вы давайте, встаньте члены инициативной группы, вы будете иметь право голоса, вы будете иметь право участия, там, и так далее, и у вас будет больше возможностей. Они говорят, «Да зачем? Нет, мы понаблюдаем, мы как бы, а может это нам не надо, может это нам надо, надо но тем не менее, нам, мы, вы нам интересны, но мы вот пока... Ну, короче говоря, люди не хотят брать Наконец-то те люди, которые дальше уже их можно там дальше раз, разделять, но они готовы взять на себя какую-то ответственность. Быть ответственны за себя и не только за свои действия, но и уже за действия каких-то других людей. Сколько они, члены инициативной группы, они обладают определенными полномочиями, они знают, что если они за что-то, они могут что-то, скажем, заветировать. То есть они что-то могут завернуть, что-то могут сказать, что это решение нам не подходит. Ну или, соответственно, предложить какие-то, другие организационные принципы, другие какие-то процедуры, ну и, собственно, решения каких-то и так далее. То есть они готовы брать на себя какую-то ответственность. Павел, давайте так, все же мы уже начинаем повторяться. Да? Удобно, конечно, классифицировать людей, тем более отсутствующих. А Но. вот вы какую конкретную поле практическое, ну, не знаю, на региональном срезе, живя на Южном Урале? Это, мы ну, пока на, на региональном никак мы я, Чем я чем мы занимаемся, вот в плане чем я точно, занимаюсь, если более конкретно, в плане горизонтального взаимодействия, чем занимаюсь в, в плане коммунообщин. Ну, с коммунами и общинами сложнее, я чуть-чуть попозже, если будет. А вот по горизонтальному, попроще, я могу сказать очень кратко. Значит, во-первых, мы занимаемся эти Комитет по Тезаурусом. То есть мы просто должны иметь об общие понятия, категории, которые мы понимаем одинаково, все члены инструктивной группы. Ну, извините, для любой э, вообще теории нужна система понятий, поэтому тезаурус, да. извините, это не самоцель. Так. Нет, это самоцель, но если, если люди понимают по-разному, то как бы дальше коммуникация затруднена. Очевидно, этот заурос выстраивается эволюционно, а не декларативно. Нет. Так. Нет. Ну, вот у нас это отдельная вид деятельности. Второе, так. на базе этого какие-то документы, то есть есть комитет по целям и задачам, есть комитет по, иде... ну, по мировозрению по идеологии, согласованию идеологии. То есть, как бы где-то решается соответствующая вот уже боль на базе. ЗАУС более развернуто. Есть организационный э, комитет, э, но, ну, собственно, это вот на базе. В российском представительстве мы начали уже дальше идти. Ну, то есть на а уровень... Следите, да. пожалуйста, за вопросом. Я спросил, где ваш верстак? Где ваше конкретное поле приложения ваших способностей? Вы сейчас мне рассказываете что-то подобное, инструкции по охране труда. А что охранять-то будем? За каким станком, за каким верстаком ну, пока, пока, то есть наша цель – достичь второго этапа, оргкомитета. Вот это наша цель. То есть, ну, и комитет, я, комитет это что, развлечение, самоценность? Вы ну, как, это коллега, мы с вами обитаем в одном регионе. Мы ну, со стороны так. Республики Башкорстан, вы со стороны Челябинской области. Нас с вами разделяет всего-навсего небольшой хребет. Здесь идут процессы, в том числе операции, когда сбытовики, когда сельхозпроизводители, фермеры Я ищут... Вот примеры вам привожу. Значит, Я понял. Способы, способы, в том числе, бартерного обмена продуктами там, питания. У вас свое, у нас свое. У нас нет никакой логистики. Значит, поэтому мы сейчас лоббируем систему струнного транспорта, который позволит... Я понял, но я, я, что касается меня конкретно, я, значит, раньше занимал, сейчас я практически не занимаюсь пока в этом случае экономическим проектом каким-то, если бы экономить... Почему? Почему? Когда вы угрожаете Почему? другим развалом и всплеском социальной напряженности в 2019 году, откуда тогда у вас право, извините, такие давать легковесные, безответственные прогнозы. Не таким так? надо заниматься, но для этого мне кажется нужно. то есть это как бы не первое, с чего надо начинать. Если люди не могут договориться, если они не могут иметь какие-то кому-то нужно этим заниматься. Они не могут это... не договориться, они могут доверять болтунам и э, ну... э, этим э, вечно организаторам чего-то. Гвозди забивать научились, После этого давайте комментарии тогда и советуйте другим жить. Разные, люди есть разные. конкретные э, сейчас возможности, понимаете, этой кооперации. Давайте людям рабочие места, давайте людям зарабатывать, повышать э, жизнь. Нет, я понимаю, просто есть разные люди. Я занимаюсь в плане заработков, интервьюирования. Это единственный Это ваш личный. Дайте другим рабочие места. Откройте им перспективу, не закрывайте им возможность своей, своей самореализации. А нет, мы нет, сейчас нет. будем рассказывать, как мы красиво под героиком там союзов устраиваем оргкомитеты. Да боже ты мой, их сотни тысячи уже вообще. Э, в них Понятно. Нет. но если, для того, чтобы заниматься какой-то экономической деятельностью, нужно самому и владеть достаточно хорошо проблематикой. Ну, так растите вместе. Вот это же поле, на котором формируется, это кадровый резерв, на котором мужают люди, которые приобретают самая идентичность, в конце концов. В конце концов, семьи не разваливаются, понимаете? Что касается меня, то я вижу перспективу только значит, двух, ну, если не считать психологической фирма, открытия своей, то это образование. Поскольку, как бы вот это я что-то, я где-то что-то понимаю с образованием. Проблемы сейчас очень большие. У нас, И допустим, вот мои дети... Бывает, извините, ничего. я уже, я уже да. не могу спокойно это слышать. Образовывать должны люди, которые собственный образ уже сформировали. Понимаете? И им есть что передать. Если каша в личной голове, то... Ну, это... у, меня... у меня просто есть другой вопрос. Просто я не занимаюсь экономикой. Есть люди, которые ей занимаются. Ну, не я. Ну, я вы как бы, занимаюсь... представляете организацию, а не только себя лично. Понятно. Но мы наблюдаем синдром, мы наблюдаем явление, которое разворачивается или пытается разворачиваться на Южном Урале. Знаете? И я вот... за Южный зал, не отвечаю, я как бы отвечаю за конкретно тех людей, которые вот, в организации, которые с которыми я взаимодействую. Ну, но, и... мыслить глобально, действовать локально. Так где ваша локальность? Покажите хотя бы повод для... Мы хотим пройти через эти этапы с тем, чтобы дальше потом уже на базе, когда будет комитет, можно было бы уже приглашать людей, но приглашать надо под что-то четкое что-то ясное. Да вот когда а, нет четкости, ясности у самого вот, оргкомитета, морочить инициатива. голову другим. Поэтому, и... у нас, поэтому у нас инициативная группа, а не организационный комитет пока. Ну, сколько вы сколько у... в состоянии вот, вот, в состоянии. вот Когда вот мы пройдем это нулевое состояние, когда мы выработаем Какие-то минимальные программные установки, какие-то минимальные цели задают. У нас это еще все впереди. Вот вы, Если... Павел, гораздо заключать пари там и давать прогнозы. А я даю вам другой категорический прогноз. До тех пор, пока вы не станете, например, акционером компании той же самой Skyway, понимаете, и не станете помогать той инициативной группе в Челябинской, которая... На самом деле, очень много уже сделано для продвижения этой прогрессивной технологии на Урале. Все у вас будет одной болтовней. Это я вам для примера говорю. Пока вы не станете конкретно содействовать созданию прототипов автономных планетных поселений горно-арктического профиля, например, на Южном, нет, уже не на Южном, а на Уральском плацдарме, тоже будет это все пустомельство. Знаете, пока вы не э, начнете готовить методистов прогноз педагогики, то соваться вообще в это мутное, э, вообще э, просто закошмаренное поле так называемой э, образовательной этой предпринимательщины, да, где каждый в мутной воде ловит вообще свою рыбку, тоже бессмысленно. Какие оргкомитеты? Где конкретные эти бойцы, которые сами знают вообще, почем фунт лиха и с которыми можно в разведку пойти? Откуда такая увлеченность? Я понимаю, если бы у нас разговор с вами шел там где-нибудь в районах Черемушек или Бульварного Кольца Москвы, где Грубо говоря, пижонить вообще понтами о, там своей крутизне – это норма. Говорю вам, как человек, который 40 лет прожил в Москве и знаю эту всю болотность изнутри. Мы на Урале, здесь, извините, все очень конкретно. Ну, на, то, что на Урале, это же не значит, что я как бы такой, как большинство уральцев. или что-то. Это не очень не... много значит и это очень ко многому обязывает. Вы следите за событиями в республике Башкорстан, допустим, с 11 октября. Что здесь происходит? Ну, я, честно говоря, единственное было по своим делам с телетамаки в, в башкирской содовой компании. Там вот это я знаю ситуацию. Поэтому... Вот. Ну, то есть это же не шутевые развороты, которые игнорировать и сторониться от них нельзя. Тем более нам, да. соседям знаю я ну что имею в какой я могу отслеживать информационно информационно знаю не информационно а очень конкретно как акционерно как партнерно методично вот то есть в общем у нас время истекает для эфира вы успеете свой итог Подвести вы личные выводы, какие от э, посещения э, Инаконта в качестве гостя почерпнули? Хорошо, могу сказать кратко. Э, ну, если, так сказать, резюмируя, да, не растекаясь мыслью по древу. Ну, я, значит, что очень важно для меня, ну, схема, то есть, как бы, роль методиста вот, то есть как бы чуть-чуть больше, ну, то есть думать над методологией, как бы, вот, это раз. Во-вторых, экономические моменты, я их не затрагиваю пока, потому что я сам плохой хозяйственник, организатор. Вот, поэтому был у меня опыт негативный, многолетний. Поэтому, как бы вот, я очень осторожно к этому отношусь. Что касается методи, методист, методологии, то, и роли ее в организации, да, это стоит. роли проблемы проблематизации тоже да. более четко надо. Вот это, да, мне как бы. Вот и э, почему. Подумать. Буквально уже 3 января начинается новый поток э, очерков футера дизайна, проектного прогнозирования решений адекватных к будущему. Значит ли это, что вашей группы не достает в составе ее слушателей? Ну, я, по крайней мере, рассказать на как сказать, у нас будет скоро заседание российского представительства. Рассказать о том, что существование такой организации, как бы, что люди могли бы... Это не организация, как... это программа, это образ жизни, это образ мыслей. И о, на конт это научно-креативная программа сетевая. В нее нет конкурса. Она распределена на более чем 100 странах. Вот. И это на самом деле... Некое... Я, Нет... даже я еще не совсем как бы вошел в понимание, так, частично очень даже. Но, тем не менее, сказать, довести какую-то информацию, то, что я смогу донести, я попытаюсь нашим коллегам. Ну, это как минимум необходимо сделать, но будучи погруженным в предмет. То есть понимать, что ты рекомендуешь, что ты, соответственно, комментируешь. Поэтому а. начинаем с себя... И буквально вот э, свой график подстраиваем так, чтобы не выпасть из этого учебного потока и в экспресс-режиме, экстерном, э, вот 12 лекций очерков футер-дизайна нашим коллегам из Союза горизонтального взаимодействия крайне рекомендуем. Хорошо, я так и доложу. Ладно, да. спасибо, не менее, хоть и за краткую, но... В целом, важную встречу. Ну, тем более, что она состоялась накануне э, Нового года, с которым мы всех и поздравляем. Пусть этот год станет э, действительно рубежным в плане самоопределения и понимания, э, чего ради ты просыпаешься каждое новое утро. И, соответственно, не теряйте чувство юмора и вступайте в... Э, такие поисковые коммуникации, которые позволят вам сплести крепкую сеть ожиданий. С вами был. Вас... Да.